Народ, всем привет! Буквально через несколько часов будут доступны оперативники раннего доступа в премиум магазине. Не в игровом, а именно в премиум магазине на сайте игры. По ценнику сориентирую вас сразу, не буду томить зачем это. Цена одного оперативника будет 1375 рублей, если более точно оперативник будет стоить 1100, но в комплекте к этому оперативнику всегда будут и 7 дней премиум аккаунта. По крайней мере, такая информация у меня есть по состоянию на вчерашний день. Возможно, с выходом оперативников что-то изменится, но пока 1375. Много это элемента, каждый решает для себя сам. Лично я считаю, что в принципе за такого эксклюзивного оперативника 1100 это максимальная цена. Ну было бы 1000, было бы вообще идеально. Но пока имеем то, что имеем, 1375. К сожалению, без пакетов 7 дней не продается. Также будет доступен большой пакет по цене 4400 рублей. К сожалению, что будет входить в этот пакет, кроме 4 оперативников, мне доподлинно неизвестно. Но ждать осталось недолго, скоро все узнаем. Для того, чтобы видео было максимально информативным, я решил сделать видео в формате тренировочной комнаты. Берем оперативника, запускаем тренировочную комнату, смотрим и коротенько рассказываем про него. Единственное, что хотел бы сказать заранее, эти все оперативники достойны того, чтобы они появились в вашей личной коллекции. Конечно, если вы его купите, вы нагибать не будете, но это действительно очень хорошие, сбалансированные, классные оперативники. Поэтому, если вы купите, то в любом случае вы не разочаруетесь. Ну и напоследок не забываем, что послезавтра состоится розыгрыш 10 тысяч монет в честь моего дня рождения, ссылочка под видео, никаких подписок, репостов, ничего не надо, достаточно просто написать комментарий с вашим игровым ником, но это обязательно надо сделать именно по ссылке по данным видео, а не в этом видео. Ну и конечно по данным видео хотел бы услышать ваши комментарии по поводу видео, по поводу каждого оперативника, кого бы вы взяли, какой хороший, какой плохой, возможно именно ваш комментарий повлияет на мнение Человека, который хочет его взять, он либо возьмет оперативника, либо нет. Но я бы посоветовал, конечно же, взять. Конечно же, в своем видео я хотел бы начать именно со штурмовика Ворона. С его вооружения. Данный оперативник обладает АК-105 Pull-Up. Этот ствол очень хорош на дальность. Единственный большой минус у данного оружия, это то, что у него очень низкая скорострельность в игре. Я бы сказал, самая максимальная низкая скорострельность. 8,8 выстрелов в секунду. Следующий по скорострельности только стерлинг. И, кстати, на стерлингов он очень похож. Если сравнивать отдачу, то она очень похожа на волка под его обилкой. Но если сравнивать с сам стиль игры, то скорее он больше похож на стерлинга. Во-первых, у них очень большая дальность стрельбы. Конечно, у стерлинга чуть больше, но там фактически метр два не больше. У них одинаковый урон, за исключением того, что у ворона в голову на два больше при попадании Одинаковый ДПС. В общем, они очень похожи, но это скорее для отдельного видео. Сейчас немножко все-таки подробнее расскажу про Ворона. Повторюсь еще раз, самое главное это отдача. Вы будете чувствовать так, как будто играете на макросах, потому что первые выстрел просто всегда ложатся в точку и контролировать отдачу просто идеально. Во-вторых, он очень хорош для того, чтобы накидывать по голове. Во-первых, у него есть хорошая точность. Во-вторых, у него есть хороший урон. Помимо всего прочего, мы обладаем очень классной обилкой, которая на 6 секунд замедляет противника, если мы попадаем ему в голову. Соответственно, скорость у противника снижается и разобрать его гораздо проще. Также наша обилка носит еще негативный эффект, а именно сжигает 40 стамины за одно попадание. 40 стамины. Многие оперативники просто будут плакать, когда вы будете по ним раздамаживать под обилкой. Да, конечно, все мы кушаем расходники, но тем не менее, чем меньше стамины, тем менее мобильный становится ваш противник. Как вы поняли, ствол очень комфортный и очень хороший. Единственный минус, это его скоростность, но к этому привыкаешь и начинаешь играть больше на дальнюю, среднюю дистанцию, хотя и вблизи он тоже неплохо разбирает. Далее наши спецсредство это мины. Конечно, штурмовики мины не совсем совместимы, но тем не менее, наши мины очень хороши, помимо того, что они просто наносят урон в размере 200 единиц и очень похожи на куртовские мины. Но со временем при прокачке наши мины также накладывают кровотечение, что тоже может негативно сказаться на выживаемости противника. Ну конечно, казалось бы мелочь, но очень важная вещь. Наш оперативник имеет иммунитет от газа, соответственно, мы можем не бояться ни кошмаров, ни пророков, которые очень сильно вредят своими газами, и когда очень часто будут вас стрелять. Газом вы можете просто посмеяться противнику в лицо, ваша выжимаемость естественно увеличивается, поэтому еще раз говорю, этот оперативник очень хорошо сбалансирован и лично я его рекомендую и он мой самый любимый штурмовик. Далее хотел бы рассказать про моего самого нелюбимого оперативника из данного набора, но тем не менее он является фактически самым нагибучим, а именно его обилка. Если вы подумали про Бурбона, то вы угадали, мы сейчас рассмотрим именно его чем же хорош наш бурбон, помимо своей легендарной обилки? Все очень просто. Мы имеем максимальную дальность стрельбы. У нас очень хорошо контролируется отдача. У нас очень комфортный прицел. Помимо всего прочего, у нас очень классное спецсредство. Это М79, которое очень классно можно снайперить. Для того, чтобы это показать, я взял с позавчерашнего стрима два фрагмента, как стреляет его подствольник. И специально для вас хотел мини-вставочку сделать с позавчерашнего стрима, где я стрелял подствольником. Зачем нам нужен снайпер, если есть бурбон? Ну, как вы поняли, самая главная фишка данного оперативника не только то, что он жирный, крепкий, точный, дально стреляет, хороший ДПМ почти максимальный, кстати, дальность тоже максимальная в игре. Но ну, и самое главное, у нее способность это ошеломление, которое при активации действует 9 секунд, время установления 18, и самое главное, что она делает, это оглушает противника на одну секунду, на целую секунду. Если вы думаете, что секунда это мало, нет, секунды достаточно. Если не вы заберете противника, то ваш тиммейт точно его заберет. А для того, чтобы наложить оглушение, достаточно попасть всего лишь 4 раза. Четыре раза попадаешь, все, цель в оглушении, и считай, противник лег. Но, конечно, этот оперативник может контриться и Рейном, да, там, ворогом, там, Бишеп может отключать его обилку, там, Кошмар может не дать ему активировать. Но для того, чтобы это все сработало, должно случиться очень много важных факторов. Рейну надо подойти, Кошмар надо первым выстрелить, а у обилки Бишепа тоже свои нюансы. Поэтому этот оперативник, хоть и контрит, но это сделать довольно-таки сложно. Самый жирный минус для данного оперативника – это то, что у него просто сгорает стамина. Просто визуально посмотрели, насколько быстро у него сгорает стамина, даже без активации его способности. Соответственно, если вы хотите купить данного оперативника, конечно, я вас советую купить, то он просто будет жрать у вас расходники на стамину. Поэтому, если вы готовы тратить расходники, тогда еще да. Лично мне, данный оперативник не нравится, из-за того, что у него очень низкая скорость бега и очень быстро тратится стамин. Во всем остальном – это это просто классная поддержка и в принципе на нее можно потратить деньги да и что же там говорить если вы попадаете в бой против бурбона то команда уже моментально начинает терять боевой дух потому что а, имба имба Так что психологически вы еще до старта игры уже немножко победили команду противника и следующий оперативник который хотел бы рассмотреть это оперативник шац мой любимый медик как вы знаете недавно вышел обзор Чекните на канале, там я более подробно рассказал и про ворона и про данного оперативника. Но если рассказывать скользко, могу сказать так: его достоинство и недостаток это его аптечка. Минус в том, что не очень много лечит и лучше спецоперации не ходить без подготовленной пати, но и достоинство этой аптечки есть. Во-первых, можно кинуть несколько аптечек, во-вторых, можно подлечиться, соответственно, когда надо подлечиться и заранее можно положить аптечку рядом с собой. Можно подлечить противника не только за укрытием, не подходя к нему, а также закинуть аптечку на второй этаж и, соответственно, подхилить свою команду, находясь на разных уровнях игры. Но главное помнить одно, этот оперативник заточен под ПВП. Это истинный ПВП медик. У него очень комфортный ствол. Он очень хорошо стреляет как от бедра, так и на большую дальность, что в принципе вы видите на экране. Если сравнить оперативника, то действительно он очень похож на оперативника Мон. Кто-то считает не так, но я лично считаю, что он очень похож на Монка. Дело в том, что у них фактически одинаковая дальность. У Монка может быть чуть-чуть больше, но там фактически там 2 метра максимум, но Снижение урона у них идет фактически одинаковое, поэтому если брать аналог бесплатный, то это естественно монг. Также он лечит на дальность, но в отличие от того же монка у нас чуть выше скорострельность, это является плюсом. Соответственно, если брать бронепробитие, то плюс-минус у нас где-то одинаковый ДПМ получается. Поэтому если вам нравится монк, я лично шатса вам бы посоветовал взять мы очень рано открываем прицел, как вы поняли, по ветке прокач. Она у него очень прикольное, мушка и целики, и он очень классно смотрится, зеленая подсветочка. Хотя вот так быстро покачаете коллиматорный прицел, что очень быстро забудете о мушке и целике. И самое главное отличие от оперативника от того же Монка, который очень похож на него, и буду наставить до этого до последнего, это то, что мы являемся обладателем не дымов, а наших шумовых гранат, которые срабатывают, по-моему, очень быстро, точнее быстрее, чем любые шумки у любого другого оперативника. Поэтому забрать противника за укрытием, оглушить его очень просто. Если вы любите ПВП, то данного оперативника я естественно вам советую если вы, любите, если вы любите ПВЕ, то немножко стоит задуматься Хотя и в ПВЕ он очень хорош И все благодаря тому, что у него есть очень хорошая дальность стрельбы И в отличие от того же Деда, мы очень хорошо разбираем оперативника Как вблизи, так и на большой дистанции Ну и напоследок, конечно, остался у нас Сокол У этого оперативника есть единственный аналог Это Курт, ну по крайней мере мне в последнее время Курт нравится почему-то больше Но Сокол есть Сокол но самая главная фишка этого оперативника, это не только в его стволе хорошем, но также в его способности, которая действует 9 секунд. И пока она действует, у нас повышается скорострельность, у нас улучшается контроль оружия, у нас не падает урон с расстояния, и мы не выходим из снайперского прицела. А также накладывается метка на противника в течение 6,5 секунд. Очень долго и очень много всего есть в этом оперативнике под использованием данной обилки. А также у нас увеличивается скорость перезарядки. Фактически одна способность дает кучу-кучу плюшек для уничтожения любого противника. Курт лучше Сокол только в том, что у него чуть выше скорость стрельбы, чуть выше урона, там буквально единицы, и у него есть механический прицел. Во всем остальном он просто проигрывает Соколу. Конечно, да, у Курта есть мина направленного действия, но он, и он их может забирать, да, может перекрывать проходы. А у Сокола, в отличие от Курта, есть мины, которые устанавливаются, у них большой радиус, и их невозможно заметить. То есть заметить мину Курта, заметить мину Сокола фактически невозможно. Данный снайпер годится для любого режима, если вам нравится курт, то, блин, стопудово берите сокола, потому что сокол под своей обилкой, да, конечно, при ее активации он светится, но он столько раздает дамага, он быстро отстреливает свои 5 патронов, под своей же обилкой перезаряжается и снова выдает серию выстрелов. Забрать противника очень легко в любом режиме, что в ПОП, что в ПВЕ, ну а также у сокола есть два прицела, ближней и дальней кратности. Если честно, я бы хотел, конечно, раскритиковать данных оперативников, но, блин, это просто нереально, потому что они все действительно хороши. Каждый из них в чем-то очень сильно хорош. И у каждого есть свои мелкие недостатки, но они действительно мелкие, потому что эти оперативники действительно очень хорошо сбалансированы. И если вы будете их покупать, навряд ли вы разочаруетесь. Главное помнить, что ШАЦ это ПВП. Бурбон это любой режим, Сокол это любой режим и Ворон, соответственно, это любой режим. Единственный минус Ворона это его чуть меньшая скорострельность, что соответственно его могут перестрелять на ближней дистанции всякие скорострелы. У Сокола я не знаю какие недостатки, вроде все отлично. У Бурбона единственный недостаток это то, что жрет очень много стамины и надо быть готовым к тому, что вы будете очень много использовать расходников. Не знаю, там 5-6 за один бой вы точно спустите, потому что ну это нереально, он очень медленно двигается. Но это максимум недостатков, которые в этих оперативниках можно найти. Во всем остальном они действительно очень хороши. Поэтому мое мнение, данных оперативников стоит купить. Да, это дорого, но тем не менее, они свои деньги действительно оправдают. И удовольствие от игры вы получите по максимальной. В общем, как вы поняли, я их измазал медом и всем-всем все советую брать. Надеюсь, данное видео понравилось. Главное, что видеоряд, надеюсь, был вам очень полезен и помог определиться. А также мои комментарии были не излишним. И осталось мне сказать только одно, заходите под видео, ищите ссылки, проходите по ссылке, там есть как скидки, так и очень полезные видео, есть клан Discord и очень много многое всего есть. У нас с вами был Димон, не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. А также советую вам, народ, заходите на моем канале в раздел сообщества, там много чего обсуждаем, а также выкладываем иногда полезную информацию и группа ВК, есть группа ВК, чекайте. А с вами был Димон, пока-пока.